Мы занимаемся выкупом автомобилей с пробегом более 7 лет и являемся экспертами в этом направлении. Если вы хотите продать свой автомобиль и сделать это максимально безопасно, то вам точно к нам. Как же происходит оценка автомобиля? Вы приезжаете на одну из наших площадок, где вас встречает наш опытный специалист-оценщик. Оценка проходит абсолютно бесплатно. Мы проводим внешний осмотр автомобиля и проверяем кузов на предмет дорожно-транспортных происшествий. Затем визуально оцениваем состояние салона автомобиля. Проверяем на юридическую частоту по базам ГИБДД, судебных приставов, по нотариальной палате, на предмет угона, ареста и закредитованности автомобиля. Если вас устраивает выкупная цена, которую мы вам предлагаем, мы загоняем автомобиль на подъемник и проверяем ходовую часть и техническое состояние вашего автомобиля. В офисе мы готовим пакет документов, заключаем договор купли-продажи, рассчитываемся с вами в день сделки наличным либо безналичным способом на ваш выбор. Преимущество работы с нами. Бесплатная оценка вашего автомобиля. Выкупаем автомобиль до 95% от рыночной стоимости. Расчет в день сделки юридически чистые автомобили, оперативное оформление всех документов в офисе. Если вы хотите выгодно продать свой автомобиль, звоните по указанному номеру.